Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. Продолжаем говорить об иерархиях. В прошлом выпуске мы рассказали о мире праве и богах, населяющих данный мир. А теперь мы поговорим о сварге, и в предыдущем выпуске мы показывали сваргу, где находятся различные миры: миры Праве, Нави, Яви. А теперь мы поговорим о том, что совлечено ниже светлых миров в мире Нави, то есть боги разграничили через мир людей, мир темный Нави отделили от мира светлой Нави. И в данном случае, когда закончилась Ночь Сварога в 2012 году, мы рассказываем о той иерархии технократической, которая присутствовала и определяла нашу жизнь в современное время до 2012 года а сегодня наступает рассвет не забывайте об этом начнем повествовать о темной иерархии о той иерархии которая представляет собой 10 тысяч земель и главным представителем или с управителем данной иерархии является сатанаил это тот один из падших орлегов который правит миром тьмы и которые точно так же, как и все падшие, имеют возможность подняться в миры верхние. И в преданиях Ордена Тамплиеров говорится о том, что любая сущность имеет возможность подняться в высшие миры. И счастьем миров тьмы, в данном случае иерархии тьмы, 10 тысяч планет, является то, что их стремление к познанию, к мирам более высшим, но они это делают, не по правилам, проходя пути не по золотому пути духовного развития, а между мирами, за что и их наказывают. То есть не дают им этой возможности. Об этом вы можете прочитать в преданиях славянских, ведических преданиях. А в данном случае очень подробно описываются в преданиях Ордена Тамплиеров. Следует сказать, что в иерархии тьмы Присутствуют князья тьмы, их 10 князей основных, Сатанаил, Самаэль, Вильзевул, Гактунгр, Лилит, как одна из породительниц Адама, Белиал, Асмадей, Даниэль, Лефиафат, Саваоф. Более подробно о этой иерархии вы можете прочесть в Тайной книге Иоанна. Чем один из князей отличается от другого тем, что они осуществляют определенную работу в данном мире. Мир тьмы – это 10 тысяч земель и планет, находящихся в темной мире Нави. Самаэль, князь воздуха и судья в мирах тьмы. Сатанаил – создатель лилит, которая являлась первой женой Адама. Но они были равны, поэтому в преданиях и в Библии, в данном случае и в Торе, пишется, что Лилит не стала вместе с Адамом дальше жить, потому что они спорили постоянно. И поэтому Адаму дали Еву для того, чтобы продлить род уже, можно сказать, в облике человеческом. Вильзевул вы можете очень подробненько Прочесть об этом князе Тьмы в книге Льва Николаевича Толстого «Разрушение ада и восстановление Его». Это «повелитель мух», как его в тех мирах называют. И он покровитель был многих сущностей, которые занимаются с душами людскими. Надо сказать, что черти бесы, они работают с людьми, с душой людей для того, чтобы вытащить из них самые их плохие свойства. И они, если человек плохой, начинают на душу влиять, для того, чтобы человек увидел несовершенство свое. Вот над этими бесами и чертями Вельзевул господствовал. Гактунгер, воин-хранитель миров тьмы. Я хочу сказать одно существенное замечание о том, что как только миры тьмы начинают на пограничных заставах бороться с тем, чтобы подняться в высшие миры, тотчас возникает война в более низших мирах, которые граничат с миром тьмы. И они также начинают воевать за то, чтобы подняться в более совершенное место или мир. И постоянное вот это движение идет в их понимании как развитие, как счастье. То есть подъем по духовному пути развития, который всем предназначен только через золотой путь развития. Они стараются по между миром пройти, из-за этого возникают войны. Гак он воин, защитник миров тьмы от всех напастей в этот мир и захватывает новые миры, которые лежат на границах с миром тьмы. Белиал, это темный князь, Вероломство и обмана. В нашей жизни мы часто видим, насколько люди некоторые бывают подвержены воздействию как раз этого князя. Вероломство и обман во всех войнах присутствовало. Мы в современной истории это часто видели. асмодей Темный лек, уничтожитель жизни и всего живого. Даниэль. Это судья темных миров, отправляющий души или на страдания или на унижение; Лефиафат – ангел-вод, управляющий миром знаний и управляющим сущностями, живущими в водной стихии. Саваов, управляющий звездными силами Сатанаила, то есть военным флотом, который воюет и с нашим миром, и с мирами низшими, он является главнокомандующим. Ниже темной иерархии располагаются кощеи, правители серых народов, идущих по технократическому пути развития. Смыслом их деятельности является то, что они накапливают бессмертные богатства в виде золота и определенных кристаллов, которые несут психическую энергию. Вот это их суть кощеев. Серые. О серых также очень подробно рассказывается в преданиях ордена тамплиеров. Или в египетских хрониках. Вот мы говорили раньше о том, что натон и Нефертити – это как раз те представители на Земле серых, подвластные были Кащеям и Мирам Тьмы, которые несли ту, а, тот образ жизни, который присущ был темным, и готовили жрецов Сета, о которых мы уже предыдущих роликах вам рассказывали. В данном случае хочу упомянуть книгу Сергея Алексеева «Аз Бога ведаю», где он приводит иерархию управителей, которые присутствуют на земле и которые управляли хазарским каганатом. Это Рахданит, сакральный управитель духовный. Это Каганбек, Каган и Равин. И мы знаем прекрасно, что ныне присутствует на земле та, Идеология и религии, которая верой называется иудаизм. Вот они были представлены, в данном случае мы сегодня видим, что представители э, стремящихся к мудрости это иудаизм. И их история изложена э, в Торе, которая является основополагающей книгой для Библии, а Библия является основополагающей книгой для Корана. То есть это те Книги, которые описывают те иерархии, в которых присутствуют как раз миры тьмы. И в заключение хочу сказать о левитах. Это священники, которые ждут прихода Мышааха или Сатанаила на нашу землю. Дождались, не дождались, никто не знает. Но во всяком случае много информации о том, как они это делают, кого они ждут, молятся. И это правильно, это их жизнь. И они стремятся к тому, чтобы вернуться в миры своей тьмы, подвластные вот данной иерархии. Еще раз подчеркну, что это их мир, их жизнь. Вот миры тьмы, следующие технократическому пути развития, в котором, собственно говоря, мы сегодня находимся, но у нас начинается рассвет, и технократический путь развития – это путь, которому следуют те миры, которые выбрали его. Но наши предки следовали духовному пути развития, и это не надо забывать. И вот эта война внутри нас, которая идет между устремлениями к духовному и устремлением к технократии, у которых она иногда наблюдается, и это и есть война внутри нас. Но, тем не менее, сегодня наступает рассвет, и те энергии информации, которые исходят от мира иерархии божественной, Светлый, то есть вышестоящий по своему развитию над нами, она начинает в нас пробуждать и открывать сознание, которое у нас как раз в тот период, который мы называем Ночью Сварога, и в которую наш мир был подвластен данной иерархии, мы и проживали. А теперь у нас сознание... Должно открываться. Но это будет тяжелый путь, тяжелое время, потому что из нас будет выбиваться серость, незнание, невежество. Но это его следует путь этот пройти. Другого просто пути не дано. Друзья, я вам рассказал о мире темной иерархии, миров технократических. А теперь коротко о той иерархии, которая ныне в нашей стране господствует. Мире иерархии христианской. И в данном случае... Мы на ней остановимся коротко. У христианской иерархии, а этих иерархий достаточно много. Вы представляете себе, что сворожичей больше, чем звезд на небе. В данном случае христианская иерархия – это сущности, которые занимают уровень легов или орлегов в их измерениях и чувствах. И данная иерархия хорошо прописана в хрониках Амбера, Роджера, Желязной. Прочтите, там очень интересно написано кто они, как они себя чувствуют, чем занимаются, кто такие маги, волшебники, колдуны и так далее, и так далее. Вы можете посмотреть. Иерархия христианская. Первый лик – это Серафимы, Херувимы, Престолы. Следует подчеркнуть, что чем выше сущности находятся по своей иерархии, тем большими возможностями они обладают. Второй лик в христианской иерархии – это господство, силы и власти. По их обозначению вы можете понять их действия, которые они оказывают на тех людей, которые живут на земле. Третий лик в христианской иерархии – это начальство или начало. Это архангелы и ангелы, о которых множество есть в произведениях написано и у Лискова и у Льва Толстого. Читайте и многое про них узнайте. Эта иерархия относится к миру света. Как, впрочем, наиболее развитые мы о них говорили. Чем выше миры, чем выше измерения, тем более развитые Сущности в них пребывают. И в данном случае это можно отнести к определенному эгрегору. И этих эгрегоров разных сущностей множество. И мы не всех знаем, но только тех, которые на слуху и о которых мы знаем как о религиях, а как направлениях духовных. Вот об этом мы вам сегодня и рассказали чтобы вы имели общее представление о тех мирах, которые находятся выше нас, которые непосредственно действуют на нашу обыденную жизнь, которые непосредственно влияют на нашу душу и которые непосредственно ведут нас по духовному пути развития. А учителя наши — это те Сущности, которые относятся к мирам неразвитым, они показывают нам, что надо делать, как надо делать. Они показывают наше несовершенство. Это их путь, их мир, их стремление и устремление к свету, к более высшему проявлению Духа. Никогда никого не обвиняйте в своих неудачах, в своих плохих отношениях, в своей несложившейся жизни, потому что мы сами проявляя свою волю, должны, подчеркиваю, должны идти по духовному пути развития, который предназначен для всех сущностей, населяющих сваргу великую. И все имеют право, и все имеют возможность подниматься по этому пути. А весь конфликт начинается тогда, когда мы не понимаем, не знаем, и вот невежество и... Незнание является злом, потому что, когда вы знаете, вы можете управлять процессом, происходящим вокруг вас. И вот я всем пожелаю в заключение, чтобы вы познавали, изучали и применяли изученное в вашей повседневной жизни. Работали над свойствами негативных черт вашего характера. Это главная духовная работа, которая должна проводиться людьми. С вами был Вичазар и Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.